Yeah. это рука нам, слезы yeah, yeah. я лепил вашу любовь но ты рядом не стояла и стирались ты внимание не обращала Что ты делаешь со мной, ты же режешь без ножа Ну и что делать мне с тобой, ведь ты больше не нужна Не нужна твоя любовь, я в ней больше не нуждаюсь Застывает моя кровь, а тебе забыть пытаюсь Ты как будто никотин, моя первая привычка Сижу дома, я один, догораюсь, словно спишь Достучаться да нету смысла И меня больше нет, ты подпутала все числа Отпускай, я сдаюсь, моя смерть уже настала Я больше не смеюсь, эта игра меня достала И пускай больше нет нас, пускай мы где-то там Знаю точно, наше время нас расставит по местам Растворится вся любовь, которую дарил тебе Сердце разобьется в кровь отпечатком на стене Никак не найти, нас просто больше нет, эти мысли в голове порой совершает бред. Эти переулки помнят нас, а мы, наверное, нет. Время забирает все, даже, даже запах сигарет. Время забирает все, даже запах сигарет. Все, даже запах сигарет Ты знаешь, этот сигаретный запах меня всегда сводил с ума. Я хотел остаться рядом с тобой, с тобой. Всегда. Но ты просто так ушла